Привет, народ! С вами, как всегда, Антон. Люди не перестают придумывать что-то новое, пусть даже зачастую игрушечных размеров. Они делают, ну, настолько необычные транспортные средства, что реально проще их вам показать, чем описать словами, потому что таких выражений человечество, наверное, еще не придумало. Ну, а пока я не начал, проверьте лайк и подписку на канал. Если чего-то из этого нет, то исправьте положение. Как никак это лучшая для меня поддержка. Вот же вы, мои молодцы, все сделали тогда я не буду больше вас задерживать. Напомню лишь про конкурс в конце видео на 1000 рублей. И погнали! И первый же клевый транспорт – это необычный велосипед серебристого цвета, на котором красуется эмблема Mercedes и приписка «АМГ». Да, прокачанный пакет, видно, здесь точно установлен, потому что у велика суперсоревновательный внешний вид, красивые колеса с дисками покруче, чем во многих машинах, удобная сидушка и приятный руль.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 Помню, как в детстве я любил лежать и ничего не делать. Смотрел телек и... в общем, валял дурака. Так вот, подходит ко мне папа и говорит, мол, что я дурака валяю. Уже так обленился, что будь у меня возможность, я бы выходил на улицу по делам, не слезая с дивана, если бы тот передвигался. Конечно, я думал, что это все шутки. Думал до тех пор, пока не увидел это творение. Это же, блин, настоящий диван, на котором сидят двое взрослых мужиков и едут нафиг по настоящей дороге. Вы только представьте это.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 В детстве одной из моих любимых игр была та, где ездили дальнобойщики. Не, серьезно. Ну а что? Едешь себе, едешь, не паришься, на чили, на расслабоне, как говорится. Видимо, создатель следующего проекта такого же мнения, как и я, потому что он придумал для своей машины вот такой внешний вид, повторяющий красивую фуру. Причем это не просто коллекционная там машинка, а самое что ни на есть рабочая машина, которая легко может перевозить человека и его сумки. Также она имеет красивую подсветку вокруг. В общем, мне понравилось, хоть я уже и давно не кайфую от настолько больших машин. Это Ягуар СС-100. Ретро-машина, которую мужчина сумел воплотить в жизнь из подручных материалов, сделав из нее легендарное средство передвижения для своего сына. Уверен, мальчуган навсегда запомнит этот момент. Что же по самой тачке? Ну, она красивая. Хоть и старая, но реально клевая. Имеет элегантные продолговатые формы, прикольные фары и достаточно много места внутри. Да, когда ему будет уже лет так 12, он вряд ли сможет на ней кататься, потому что места внутри, мягко говоря, немного. Но ведь кто мешает к тому времени создать новую машину, верно? А это еще послужит свое. Следующий транспорт был создан отнюдь не для маленького мальчика, а для вполне себе взрослого и состоявшегося мужчины. Да и ездить он собрался на нем не по дорогам общего пользования, а по озеру. Эх, как же хорошо жить рядом с речками и озерами. <сёк> <сёк> так, ладно, что-то я немного замечтался. Вы меня простите. Вернемся-ка лучше к лодке. Она сделана из дерева, имеет клевую отделку и флаг Америки сзади. Места у нее хватает на одного, ну или на двух супер маленьких пассажиров. Да, у нее нет суперского мотора, на котором бы сейчас парень погнал со скоростью звука, но так почилить, поотдыхать, на ней выходят сполна. Замечательная штука. Ну а это настоящий танк 21 века, который разве что не имеет пушки, хотя так оно и лучше, честно говоря, а то мало ли какой дурак решил бы его себе прикупить. Машина называется Рипсоу ИВ-4Ф4, она оснащена гусеничной системой, сами гусеницы выполнены из полиуретана, дорожный просвет машины 510 миллиметров. Несмотря на то, что танк предназначен для использования гражданскими, он имеет некоторое тактическое оборудование. Тепловизор, камеры с функцией ночного видения, изображения, с которых выводятся на 12-дюймовый дисплей. Приборная панель цифровая, нарисована на дисплее такой же диагонали. Рипсо ИВ4Ф4 оснащен турбодизелем Duramax V8, объемом 6,6 литра, который выдает 800 лошадиных сил. И чудовищный крутящий момент 2033 нанометра. Однако максимальная скорость танка составляет всего 97 км в час. Это потому, что весь потенциал двигателя съедается четырьмя с половинами тоннами веса машины. Тут уж извиняйте. «Высоко сижу, далеко гляжу» Такое выражение идеально подойдет для всех тех, кто будет ехать на следующем велосипеде. Как его удалось сделать, я ума не приложу, но вышло очень круто. Он получился ну очень длинным. Прямо как для дяди Степы Или дяди Вани... Ну и сказки детской того. При этом колеса у велика остались вроде как стандартными. Короче, я пока не понял, как человек держится на такой высоте и его не заносит. Видимо, у ребят там в округе нет ветра. Ну или я чего-то еще не понимаю. Одно из двух. Напишите в комментах, хотели бы вы покататься на таком. Или все-таки было бы страшно. А это очень прикольная баги, которая представляет собой максимально спортивный вариант. На нем скорее не по неровностям уже кататься нужно, а реально как на картинге гонять по красивым и сложным трассам. В строении транспорта тупо ничего лишнего. Каркас, палки, палки, еще раз палки, о, руль, о, педали с сидушкой. Да и в принципе на этом все. Да, конечно, я понимаю, что все это для максимального снижения веса, но все же... А погодите-ка, багги вон и по неровностям тоже катается По дорогам с кочками. Как ему это удается? Может кто расскажет? Следом в ролике идет монобайк. Это как моноколесо, только на конце байк. Ну вы поняли. О, кстати, о на всей этой ерунде. Как же мне надоели эти моноколеса в парках. Гуляю я себе, никого не трогаю, они только и делают, что гонят мне навстречу. И ведь человек ни за что не держится. Ну, короче, сплошной страх. Я бы их запретил, будь моя воля. И этот монобайк не станет исключением. Он отличается только тем, что тут человек держится за ручки, и в принципе все. В остальном ведь то же самое. Правда, он еще более быстрый и маневренный. Это я один их так боюсь? Или есть такие же, как и я? Царь среди педальных машин точнее сказать, настоящий педальный автомобиль Austin J40. Единственный в России. Он очень большой, его длина 160 сантиметров, а вес 43 килограмма. Для производства таких автомобилей компания Austin построила в 1949 в Англии отдельный завод площади 2500 метров квадратных и 250 работниками. Наш экземпляр – один из самых ранних, 1951 года выпуска с летящей буквой «А» на капоте. Вон как детишки радуются, когда сидят внутри него, по-моему они тоже что-то понимают. Понимают, в какой красоте и крутизне передвигаются. Это вам не эти ваши современные тачки. <как> Секундочка, занудство было, сорян. Но если серьезно, то машинка же и правда огонь, прямо как ее цвет. Красивая и запоминающаяся. Уф, а это уже какой-то киберпанк или Бордерлендс начинается? К таким самоделкам меня еще жизнь точно не готовила. Я серьезно, это же каким-то чудом ребята из видео нацепили на настоящий танк, у которого сняли всю верхнюю часть ретро машину, соединили это вместе и получили такой вот чудо мега гипер супер проходимый вариант. Причем это как раз тот случай, когда много ржавости и такой вот потертости только к лицу и является главным украшением. Блин, это вы прикиньте, сколько всего можно было бы снять с такой крутой тачкой. Да я уверен, что авторы уже по-любому наснимали много-много всякого клевого. Пойду потом после видео поищу подробности. Очень интересно. Йоу, ну а такое вам как? Вы что, правда думали, что люди все, что делают, так это самодельные там танки с машинками и лодками? Фух, конечно же, воздушный транспорт аналогично не проходит мимо этих самых рукоделов. Они вон даже соорудили какой-то мини вертолет Правда, я хоть и доверяю всем этим ребятам, но сесть бы в такой точно не смог. Потому что это, мягко говоря, все опасно. Ну, правда. Зато поснимать, постоять снизу я только за. Вертолет подходит под одного человека. Больше туда тупо не поместится. Не имеет никаких зеркал. Ну, вообще ничего. Только каркас, движок, лопасти и все в таком духе. Короче, самое главное и ничего лишнего. Вот. Помните, я недавно говорил вам о моноколесах? Так вот, походу, я обидел их маму, и она пришла мстить. Ну а как еще описать это здоровенное колесо-то, а? Оно просто гигантских размеров, имеет рифленую поверхность и огромный фонарь спереди. Для того, чтобы на него забраться, у дядьки вон сзади даже лестница была установлена. Он на нее становится, забирается, а потом спокойно все это дело задвигает и едет себе по делам. Единственный минус такого чуда колеса в его скорости. Чтобы на нем разогнаться, я не знаю, кем надо быть, но правда... Воу, а это что за красавица? Вы только посмотрите, какая клевая бирюзовая машинка к нам пожаловала. Что это за марка, я без понятия. Даже примерно не скажу. Даже из какой она страны. Но машина реально милая. Да еще и крыша у нее как элегантная и необычно открывается. Ммм. Сказочная тачка. Будь у меня такая в гараже, я бы реально ждался на ней куда-либо кататься. Слишком раритетная и красивая модель. Хоть и маленькая и не настоящая. Судя по всему, создатель следующего вида транспорта с детства хотел себе ролики, но родители ему все время отказывали. Вот к чему это приводит, дорогие друзья, поэтому задумайтесь. Ну а если серьезно, то парнишка создал реально прикольную ерунду. Это что-то типа роликов, только максимально простых, примитивных внешне. Из деревяшки и мини-колесиков. Управлять же ими нужно при помощи пультика, соединенного проводками с самими handmade роликами. Конструкция, конечно же, не под прогулки на улице, но вот под поездки дома, ну или там в его округе, шикарно. С небольшой скоростью покататься выйдет на ура. А, кстати, еще из-за широкой площади, те самые ролики почти не боятся никаких кочек с неровностями. Очень клевыми получились.